Еще раз здравствуйте! Еще одна из распространенных ошибок аниматоров является то, что они забывают регистрировать кости на начало движения ноги во время ходьбы. Давай сначала сделаем первый шаг с частотой каждой, с периодом каждого 15 кадров. Чтобы сделать ходьбу, в основном, нам надо в основном перемещать центр сюда. Сюда мы здесь мы его регистрируем. И так как у нас здесь все кости начали на нулевом на кадре зарегистрированы, мы перемещаем сюда кость. И регистрируем. Получаем... Раздать получаем один шаг. На 30 кадре мы перемещаем... Эм, Центр тоже сюда. Так регистрируем и ногу тоже сюда. Проверим. Вот это вот один из неправильных способов создания ходьбы. Такой способ я еще иногда называю фейн прыжок ввиду того, что что модель не ходит, а летает как фея. Это обуславливается тем, что надо программировать не только конец, а и начало и конец движения. У нас исходное положение движения правой ноги, исходное положение движения правой ноги на нулевом кадре, а оно должно быть на пятнадцатом. Надо просто это исходное положение скопировать. Значит, мы отсюда копируем и переставляем на 15. Видите, вот здесь вот у нас вот модель вот так вот прыгает. Вставляем и регистрируем. В получается более-менее нормальная ходьба. В основном это обуславливается основой незнания кейфрейминговой анимации. Дело в том, что... В Мику-Мику-Дансе, когда мы анимируем, нам надо программировать сначала... Нам надо программировать и начало, и конец движения, а не только, од... а не только конец. И начало, и конец движения. <кхм> Поэтому то, что многие забывают про... То, что многие забывают регистрировать каждый шаг и получается у них вот такой вот такой вот прыжок вот такой вот такой вот прыжок потому что многие забывают надеюсь это вам все